Здравствуйте. Мы продолжаем решение задачи К6 из сборника заданий Яблонского. Вторая часть. В ней мы поговорим о вращать, вращении, а точнее о качении тел одного тела по поверхности другого. Мы пока разбираемся с тем, что у нас дано. Обратите внимание вот на эту фразу. Тело А катится без скольжения по поверхности неподвижного тела Б. Что это означает сразу? То есть вот эта одна фраза дает нам огромную информацию о э, кинематике происходящих процессов. Давайте вспомним, что у нас может происходить, если одно тело, для простоты, возьмем просто... Круг катится по поверхности, неподвижной поверхности другого тела. Неподвижность мы обозначим вот такой штриховкой, что вот эта плоскость неподвижна. Опять для простоты возьмем плоскость. Напоминаю, что в идеальном случае, если это абсолютно твердый круг и абсолютно твердая плоскость, они соприкасаются в одной точке. Давайте обозначим эту точку, например, как-нибудь. В. Что же может происходить с этим телом? Итак, нам задано качение. Что это означает? Что вот центр колеса движется с какой-то скоростью в, давайте центр обозначим буквой C, с, с какой-то скоростью в, с. Раз тело катится, то у него имеется какое-то угловое ускорение. Какая-то угловая скорость омега. Давайте рассмотрим. Тело движется без углового ускорения пока что с равномерной угловой скоростью. Итак, это рассматриваемый случай. Да? Качение одного тела по неподвижной поверхности другого тела. И сразу скажу, что в принципе мы можем то же самое изобразить и таким образом. Вот точка контакта P, вот эта неподвижная поверхность, вот этот центр колеса C, вот эта линейная скорость, которая которой перемещается центр Vc, А вот этот вектор угловой скорости мы можем изобразить, в данном случае я изобразил дуговой стрелкой Омега, значит что по часовой стрелке. То есть вектор Омега в данном случае направлен, если бы я векторно изображал, он бы уходил от нас за плоскость рисунка то есть это вектор направленный от наблюдателя перпендикулярно плоскости рисунка туда и такое изображение можно повторюсь, то есть угловую скорость задавать не дуговой стрелкой, а вектором как же может происходить качение колеса сразу еще скажу чтобы вы не путали, если бы колесо тащили волоком, например бревно тащили волоком в этом случае угловая скорость была бы равна нулю, и скорость, с которой передвигалась бы бревно, была одинакова для всех его точек. То есть центр колеса движется со скоростью V, верхняя точка колеса движется со скоростью V, вот эта точка колеса движется со скоростью V. То есть все скорости у них одинаковые. То есть это движение волоком. В этом случае... Вращения отсутствует. То есть эти величины и угловая скорость, и угловое ускорение равны нулю. В этом случае у нас в общем случае ни угловая скорость не равна нулю, ни угловое ускорение не равно нулю. Но это у нас значит случай качения. Сначала мы рассмотрим случай, давайте для простоты, когда угловая скорость равна, э, угловое ускорение равно нулю. Итак, какие же возможны здесь варианты? Варианты следующие. Вот неподвижная поверхность. Вот катится наше колесо. Вот скорость ВС центра колеса. Вот точка касания P. Давайте мы рассмотрим точку касания, принадлежащую колесу. То есть это P, принадлежащее колесу. Так вот, при качении скорость точки контакта у колеса может быть не нулевой и направленной вперед. То есть, скорость ВП, не равная нулю, направлена вперед. Это называется качение с проскальзыванием. Это качение с проскальзыванием вперед точки контакта. Это я изображаю еще один вариант. Вот центр колеса движется со скоростью ВС. А вот точка контакта колеса, точка P, обладает скоростью, абсолютной скоростью, повторюсь, которая не равна нулю и направлена назад, с проскальзыванием назад. Или говорят, с проскальзыванием и пробуксовыванием. То есть это движется колесо с проскальзыванием и пробуксовыванием. Но чаще всего рассматривается другой, третий случай оставшийся. Надеюсь, понятно, это уже какой случай. Это случай, когда точка контакта колеса P неподвижна. Повторюсь, она не неподвижна вообще. Она вот именно в данный момент времени, когда она контактирует с поверхностью, она ее Скорость линейная равна нулю. У этой той точки она участвует, напоминаю, во вращении, вот в этом вращательном движении. Поэтому у нее есть ускорение, и она приобретет скорость в следующий момент времени, к следующему моменту времени переместится, соответственно. То есть она будет двигаться, вот в данном случае, по циклоиде. Но вот в этот момент времени она неподвижна. Называется мгновенно неподвижная точка. Вот это и есть информация, которую мы получаем из слов без скольжения. А теперь, опять-таки, напомню быстро, что у нас происходит при вращении тела вокруг неподвижной оси. Вот мы рассматриваем тело какое-то, опять-таки, диск колеса. Вот он закреплен в точке О. Допустим, нам известна скорость... Вот это радиус колеса R. Допустим, нам известна скорость любой точки на этом колесе, находящемся на расстоянии R от точка M. От колеса. Вот эта скорость, она, как мы понимаем, должна быть что? Значит, вот это радиус, окружность радиуса R. Значит, она должна быть направлена по касательной к окружности, то есть, перпендикулярно к этому радиусу, скорость точки M. Кроме того, как мы знаем, скорость точки М по модулю, значит, направление разобрались, она равна чему? Да, колесо, естественно, что делает? Вращается. Вращается с угловой скорости омега. ну или, как я сказал, если я вот туда изобразил дуговую стрелку, значит, вектор скорости отходит от нас. То есть, мы можем записать омега умножить на R модуль, направление указать на чертеже. Либо мы можем, если нам задана какая-то система координат, использовать даже без системы координат можем использовать, мы можем использовать общее правило. То есть, линейная скорость связана с угловой вот этой формулой. Надо умножить угловую скорость на радиус вектор. Вектор Итак, вот эта связь между модулем скорости и линейной скорости и угловой скорости через радиус окружности, по которой эта точка вращается вокруг неподвижного центра, ну или вот эта общая формула, она является для нас во многом очень полезной. Почему? Потому что она позволяет по известной точке, по известной скорости хотя бы одной точки колеса, кроме центра, но ну, у центра колеса скорость равна нулю, Напоминаю, мы рассматриваем случай с неподвижное ВО равно нулю, позволяет определить скорости всех остальных точек колеса сугубо геометрическим методом. Каким образом? Ну, во-первых, первое, скорости всех точек на этом радиусе как мы определяем, если нам известна скорость хотя бы одной точки. То есть это центр о это точка М. Вот ее скорость VM. Скорость любой другой точки определяется просто построением вот такого треугольника. И, значит, вот эти вектора все параллельны. А по модулю они увеличиваются, что прямо пропорционально, чем больше будет радиус точки, вот эта точка М1, соответственно ее точка В1 будет больше во столько же раз, во сколько вот ее радиус будет больше радиуса точки М. Что соответствует этой форме? То есть вот геометрический способ получать построение такого треугольника, получать скорость любой точки на радиусе. А что делать, если мне нужна скорость точки <coughs> где-то в другой точке? Вот, например, вот здесь. Очень просто. Для этого мы сначала Определяем скорость любой точки на окружности одинаково расположенной с точкой N. То есть, если это точка O, это точка M. Проводим окружность. Напоминаю, скорость точки VM нам дана VM. И здесь у нас... А вот нам нужно определить, например, скорость этой точки. Что мы делаем? Проводим радиус с этой точкой M2, допустим. И в точке пересечения с этой окружностью радиуса r, что мы знаем о вот этой точке M3 вспомогательной в данном случае, мы знаем, что у нее будет радиус, то у нее такой же, как и у точки M, то есть у нее модуль скорости будет равен v3, будет по модулю равно vM, а направление будет что, по касательной к окружности в сторону вращения, то есть перпендикулярно к этому радиусу. Определив скорость точки v3, мы возвращаемся к пункту 1. И достраиваем здесь, определяем скорость точки М2 геометрическим способом. Давайте мы продолжим э, рассматривать свойства вращательного движения. Точнее, мы сейчас, сейчас вернемся к качению тела <связь> по поверхности неподвижной другого тела. Но уже в следующем фрагменте.